я готов Нет. принять ну чё у тебя 18 ранг непорядок а -а -а. забросили что то ему Хардстоун совсем ну чё? Не чё, кем тебя победить а кем хочешь да ладно чё ты тим котишь, тим котишь. Члки, блин, донатные колоды, мое Донатные? Какие донатные, я? Да-да. А ну да, в принципе, я 30 рета задонатил, ну. Я же взрослый же человек. Вот. Ну че мы там. Из трех колод колоды выбрать не можешь. А, ты выбрал уже? Я тебя жду, да. Блин. А кого ты выбрал? А вот. Ну ладно. Я-то знаю, кого ты выбрал. Не знаю, кого... Паладина. Ну да. <смех> <смех> я подкупаю стражей. Так что сейчас те будут. Твой дом труба шатал. У меня такой там, уже карт всяких. Пожалуйста, впал. я колода вообще не перебираюсь. Ну а как заняться, подбирать, что-то новое. Угу, так. Одну девочку сброшу, так уж и быть. Блин, нафига интеллект оставил в начале игры на ну, елки палки. Так, давай только не разматывай меня на первом ходу. Ладно тебе. И на втором тоже. Да я знаю твою колоду, сейчас ты начнешь там дурковать. Ага. Папа, па па па па па па па Я мечтаю быть для тебя. Хотя надо было, наверное, добор все-таки сделать, пока ты стол не заспалил всякой фигней, блин. М -м -м. что она змея твоих заклинаний не бафается да я слышал. вообще пумбам он за одну маму один перед таргой что же делать Блин. Ну тоже неплохо. Блин, как же лучше это обыграть-то? Заклинание будет стоить на... Два меньше. Ну давай попробуем, может что-нибудь. Зачачается время. Блин. Вымутишь, конечно. А ну вот так. Что еще поделаешь? Что такое не ведет и как с этим бороться, блин? Дело сделано. Одно радует, что это последний. Но ну, если, конечно, ты не по... не раскопал этого защитника. <клёх> Нет, не раскопал. успокойся. <клёх> <клёх> что приказаний? Я кое-что другое раскопал. Успею ли я это поставить? Успей, вот в чем вопрос. Ну ладно, вот тебе плачешь, блин. Меня выиграешь, постоянно. Так нечестно. М -м -м -м. Глупо, конечно, это было, ну ладно. Угу. Так, раз.. Девять карт у тебя, хорошо. Девять карт, хорошо. Интересно. Да, вот сюда бы, конечно, он пригодился. Сюда он, конечно, бы раз, два, восемь карт у Всякие тей? шары, овцы, стальные шары. Ааа, блин. Откуда ты взял третий Петрович? Ты читер, что ли? М -м да. Читер, блин, вот это надо же было поставить-то. А, магазин, а секрет откуда? О, ты че там? Все, о о все. Сейчас еще этого поставишь, как тоже пафается от секретов, да? Приехали. свидетелей. В моей руке слишком много... О, ес! Ах ты злый день! У меня еще одна такая есть. Ой, я разбила... Ах! Ah, ты алмаз разбила. Ну, ладно будем бафать заново что приказать yeah, лучше бафать заново так скажешь что приказание? что ты там адаптируешь это так вступлю помаленьку Прикалывайся, да? А Ч это за секрет? Ну-ка, что-то я не понял. Ну да. На броню ну и на пить да. Блин, не получилось. Ладно. Где освещение? Где Я, я не... Это существо сможет атаковать в мой следующий ход. Это непонятки. Бойся, враг моих секретов. Ставь какой-нибудь 8-8. Ничего будет. Ничего не будет. Все будет хорошо. Все, будет красиво. А ч ⁇ 8-8 не поставил? Да что ты меня пугаешь? Хеляешься, да, что ты боишься меня? что приказаний. Так, посчитаем, что мы можем нанести тебе так? 4, 6, 9, 7, давай не будем, давай стол 11, 18, да, у тебя 23. Мало, мало еще, давай чисти стол. Что чистить? Mm -hmm. Что лучше Конечно. не будешь его бафать, что ли? Не, не буду. решил почистить <laughs> его бафы. Вот это уберу Эй, а ну отдай! есть mm. Я? так давай посчитаем У меня время. 4 5. Че освещение накопал? Ну почти. Ерунда. Ерунда. Ерунда. Нормально, спасибо, ерунда. Ерунда. Ну... Я же говорю, ерунда. Наши... Спасибо, Спасибо вам, дорогой мой друг, за 80 голдов. Обращайтесь.